Вашему вниманию представляется квартира в мегапаласе. Ремонт сделан из высококачественных материалов, хорошей мебели и техники. Ремонт делался для себя, не для сдачи в аренду. Площадь квартиры 44,5 квадратных метров. Это комната-студия с кухней. Как вы видите, хорошая техника. Квартира полностью обустроенная, обжитая, красивый интерьер. Есть все необходимое для полноценного проживания в этой квартире. В каждой комнате установлен телевизор. Натяжные потолки. Есть газовое отопление. Два выхода на балкон. И красивый вид на горы открывается с этого балкона большого. С правой стороны Турция. Это улица Перасмани. И с левой стороны старый город и видно немножко моря. На балконе установлен газовый котел. 28 этаж. Кто заинтересуется покупкой, пожалуйста, обращайтесь в личное сообщение. Цена конкурентная, готова находить общий язык.